That's it. Давай Сильновато. Только белый остался. Так, я играл от красного, вот три. Так, играю в красный от черного. не Сюда его выставляем. Да, да, да. С той стороны с какой вылетел? Наехал. Пять Красиво. Хватит, да. еще два раза пустоты не будет. Спасибо. in играть. Давай. Хорошо. Ну, тут камера. Как это играется? Играется. Белая точку. красный два, черный Своя порталь середина. А <с establish> Вот да? Белый на да? Белый контрольный, да, не да. ну, Вот который контрольный, в него легко попадает. Я вы, выстрелил что ли? Да. Ну, это Я вот точно забил. Заделал. Я выбил Это мы начали как специально портал. И вот здесь После пространства играть нельзя, а голову еще играть нельзя? Пока он да. на центре, он контрольный, витком нельзя его купить. Стой к себе. Когда его чужой собьет, да. тогда он поступает на другую. Сейчас бы я забил, мне ну, три очка дали. Что, то есть азварда уже там сильнее чужого. Альтернал. А напрямую он, он просто бьет. <плодит> Я его забил, потом вон он вставляет, и дальше в забиваешь. А ты же ну, с маяками забил? Нет, я тебе его черного. Так, вот Все, забил. белый в игре. Серии, да? Да. Раз его сбили, да, да, да. То есть тогда, когда белый сбит, в принципе, можно сделать серию с трех шаров у чужих. И только попробую сделать. А если со с маяками, то еще больше можно. Накручивается. Кружки а а как пишешь. чужой. Я думал, а. сначала что ли, плита здесь прикручивается, что ли? Да здесь метки кто-то выставлял, Крути. Там плита не прикручивается? А нет, нет, да нет, нет, нет да не снимали да а, я думал, да. Прямого а. руки, а. руки прямого ну, какого, да, какого то сложного только Либо отшара, Либо от шара, либо. Либо Но обязательно умы. А, нет, не бел. Он меня. Забил Пошел не точку сюда. Да, какой в какую с какой стороны, а с, с той стороны не забил. А третьего забил, то, короткий борт. А пока в продал консервы. Вот, с тебя а соперники записываются. Поэтому все время штраф. А штрафы, как ссылки за Поэтому здесь можно выставить, пожалуйста. Выиграть вообще не набирается. Ничего не забивают. Я обычно так и делаю. Соперники запрягаешь. Попробуем. он что, фуйца, Так, что ты делаешь? А я пока А А дзеркало уникально. А дзеркало уникально. А дзеркало уникально. А дзеркало уникально. А мне два. Сколько? Девять? Да, девять один. Я даже сегодня в а Индалеху очень красиво вообще подойду. За... Ты других не умеешь, да? Я их не вижу, но они как-то лишены. Поэтому мужчина лишний вопросы и не задавали. Уже можно скучать? Ну, Вы сейчас я видел, да, вообще ключей не вижу. Конечно. скризит то будет? Я тебе скажу так. Мариночкой, пожалуйста. Ты не не я его не Thank you. Костя, расскажи, а так было бы бачка? Батя... Вот, с костя размежается. Я четко, чтобы душа. Скажи, на сейчас костя, как ты сирий. 7... Алиса сказала, что ты не дышь. Thank <laughs> you. А сейчас их занимать нельзя, да? Звоните, Виталий, скажи мне, пожалуйста, Скажем а вот у а вот, а вот, игру три, три, три человека могут играть? А почему нет? И только один, ты хоть десятеро можешь играть. И ведь три? А да. возьмите, пожалуйста, а, возьмите, пожалуйста. По колбне. По возьмите, пожалуйста. Вот, вот, вот этого мужчины, блядь. А, вы жалеете? Вот этого мужчины с собой поиграть, потому что ему тут деньги говорят нужны. Да, только я его поиграть. чужой сегодня закончил. Ну он? А он играет чисто на, камеру, на камеру. Мы будем показать интересную игру. Которой не долбить надо, думать. Но, дол... Но он долбит. Он ну вот конечно. Не свой и чужой. А ну-ка, ну перочек. Вот, Отлично. Сейчас уже оборта.. Э -э Либо перекат, либо борт а И не проходил что ли? он? в мы еще любили бы, и было бы хорошо свой отбортовой а, свой не проходил? я думаю, да он только знает кто такой экс-пекционист первый экс знаешь, кто такой? это человек, который любит все, чтобы было тщательно, точно по курнаметру, по закону, то есть очень такой культуральный, вот теперь вижу, зануда, короче, ох, это надо атаковать. Педантизм. Заматывался. Я хотел зайти сюда. Свои карты подаст. Да, игра нравится хорошая. Забирай, эй эй эй эй Что? Молодец. черного Третий шар ставится вот сюда. И он может бить только по нему. Давай, воровый лезь. Давай, 40. Получилось немножко. Вот, Ловушечка. Ловушечка Так, у меня 6-7 лет. Ладно, руку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 вот сюда не получилось сводить себебиский et de That's Разумеется. Понял. Хочу, чтобы запрячь. Чтобы сделать так Отлично, да, за что ты Хорошо, что на видео был смертный лотаст только прием. Красный от борта. Точнее, от двух бортов в середине. Скорее всего, чтобы, я... чтобы он два борта был, да? Спасибо. Все. А этот, а это, представляется, становится контролем. Он не считается, да? Нет, конечно. А, а но я его не показывал, так. Точка занята будет, вот. вот так вот. Так, ну белый, белый как бы задевать можно. А в я могу заказать сейчас Тоже. Черный угол вот сюда. ありがとうございました Уже и не видно праздник. Издалека я не вижу, по крайней мере. Подкрасили? А, подкрасили? Свой Сюда. Сколько счет? Thank you. А что, а что? что я тебе А, да, это отдал свой. Ну, ты три Почему мы не забьем? Thank you. Здравствуйте, Середина. Ужас. Ну Я бы зашел случайно, уже не считался, да? Ну, не Но у тебя на Контратушке. Ну контратушка. Да, быть и... контратушка. Ну почему он и не попал? Ну а ну. где у меня желтый-то? Если бы был бы желтый, то бы я отлетел. Вот он... Ты же не забил, я просто говорю, вот, он Контратушку. Если Контратушку бы не считался... Нет, конечно, нет, ну, да, контратушник... Да? Нет, а мы ну да, там только красный уже красный попал.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 Этот перекатится через Желтый. А? Белый перекатится через До борта не обязательно закапывать. А, ну примерно. Вот так вот. Очень даже нормально.